Что делать со сбережениями в условиях кризиса и пандемии? Куда вложить, что купить, в чем хранить и другие вопросы. Меня зовут Феотистова Елена Сергеевна. Можно просто Елена. Мой опыт в консалтинге по юридическим и финансовым вопросам составляет 17 лет. На 31 марта 2020 года я заняла первое место в рейтинге консультантов-методистов проекта «Ваши финансы», который поддерживается Министерством финансового Российской Федерации. Автор книги «Инвестиции без риска» Издательство «Эксмо» за полтора месяца продаж книга стала бестселлером. К сожалению, типография пока задерживает нам печать из-за неопред... объективных да, действий, но скоро будет печатан очередной тираж. За 2020 год проведено было уже... 89 просветительских мероприятий по теме финансовой грамотности, более 13 миллионов слушателей только за 2020 год. Ну и в 2019 году за популяризацию финансовой грамотности в стране мне был вручен золотой грейд от Минфина Российской Федерации. Познакомиться со мной лично, пообщаться можно на страницах в Инстаграм Елена, нижнее подчеркивание, финкульт, или на страницах ВКонтакте финкульт. Ой, .com Поэтому приходите, всегда рада общению. Не стесняйтесь. О чем будем сегодня говорить? Сегодня будем говорить, как распорядиться своими сбережениями. В первую очередь... Так, извините, сейчас сайт общения с техподдержкой открою себе на главную страничку. Как распорядиться своими сбережениями? Что покупать, а что нет? Стоит ли хранить деньги валюты? Если да, то в какой? И, конечно же, обсудим первые шаги осторожного инвестора, потому что кризис – это время для осторожных людей, а не для активных действий. А самое главное, меня, когда я готовилась к этому вебинару, меня попросили вот эти вопросы вы вынести в начало. Я думала их обсудить в самом конце, но меня попросили сразу же начать с этого. Поэтому мы начнем с этих важных вопросов, но я хочу их про провести в форме диалога. Первый вопрос. Мы сейчас живем в период нестабильности, и для многих бездействие приравнивается к поражению. У кого из вас так? Пожалуйста, я переключаюсь на чат. Пожалуйста, сообщите мне, у кого именно такая ситуация о том, что э, вот период нестабильности, но я прям не могу сидеть и ничего не делать, мне хочется что-то делать, у меня прям внутри все кипит от желания сделать что-нибудь. У кого так, можете просто поставить единичку. Да, это про меня. Меня прям разывает, мне нужно что-то пойти и сделать. Я не могу сидеть на месте. Я уже в чате, так что я буду сейчас ждать ваших ответов. Да, вот вижу, посыпались ответы. Ага. И у меня. Светлана пишет, и у меня так. Второй вопрос. Чтобы снять тревогу за себя и за свои сбережения, мы готовы бежать и покупать бездумно и без плана. Соответственно, скажите мне, пожалуйста, поделитесь, что уже купили или, возможно, планируете покупать. То есть раздумываете над тем, чтобы... А не купить ли мне это? Раз все равно ситуация, так скажем, неопределенная. Если... Можете прямо написать, да, я вот там планирую или уже купил вот это и конкретно поделиться чем-то. Сейчас мы со всеми категориями будем работать. Сейчас все обсудим. Те, кто хочет что-то сделать, но пока не сделал, будем успокаивать. Те, кто уже что-то сделал, будем направлять. На второй вопрос ждем ответ. А получилось ли что-то купить? Вот очень хотелось, чтобы снять тревогу и сохранить и свои сбережения мы готовы бежать и тратить бездумно. Возможно, вы что-то думаете купить, если вы, может быть, не купили. Мария пишет «Только по плану». Мария, какая вы разумная. Купила валюту и как раз-таки на пике. Теперь не знаю, что и делать с ней. А вот сегодня обсудим. Знакомые бегут покупать технику, я выжидаю. Ну, пока, Эльвир, я думаю, ваша позиция более разумная. Хотя еще, еще будем обсуждать. Докупил немножко валюты. Ага, по плану было купить квартиру в ипотеку. То есть действуем по плану. Это хорошо. Это вы молодцы большие. А, ну и третий вопрос или, так скажем, утверждение, что давайте теперь разберемся на примерах, что действительно стоит вкладываться и во что не стоит. И почему? Конечно, первое, сейчас я от, от чата уже... Продала свою квартиру, не хватает на покупку новой, хочу брать ипотеку. Ага, ну вот сегодня как раз этот момент и обсудим, что стоит ли или не стоит. Акции на локальном дне, пишет Александр и улыбается. А, да, получилось нападение, купила акции Татнефти, акции Норникель, когда они упали. Планировала покупать квартиру в СПб, теперь боюсь, что подорожает. Угу. Или наоборот, да, подешевее. Будем сейчас выяснять, что будет происходить и как нам действовать в этой условиях неопределенности. Так, друзья, ушла с чата, не вижу сейчас уже ваших комментариев, поэтому если есть какой-то вопрос, вы потом можете его продублировать. Будем сейчас разбираться на этом слайде. А что же делать? Конкретно на примерах. В первую очередь, стоит ли покупать нам продукты в неограниченном количестве? Ну, вот, в частности, был ажиотаж на гречку стоит ли ее скупать в таком объеме. Здесь важный момент о том, что когда вы покупаете продукты, первое – это скоропорчащийся товар. И, конечно же, вы, чтобы он не испортился, будете увеличивать свое потребление. Как следствие, вот все мемы, которые сейчас говорят про самоизоляцию и про карантин, где там из маленькой узкой дырочки высовывается худенькая головушка, а потом вот такая толстая кошачья, маленькая худенькая головушка, а потом такая толстая вот пузо, и кошка, понятно, что очень разъевшаяся. Это все возможно и про нас с вами, если мы будем бездумно скупать продукты и бездумно их поедать, да, то есть мы будем увеличивать свое потребление, это неразумно. А второй момент, yes, стоит ли покупать машину, например. Друзья, вот здесь важный момент. Если вы планировали приобретать автомобиль, если вы хотели его сделать, хотели его получить, то почему нет, почему себе нужно отказывать? Это был ваш план непосредственно. Вместе с тем, для того, чтобы купить машину или вот, знаете, так, зачастую, ну, я бы хотел, но вот не планировал или даже не знал, когда, ну, наверное, вот можно было бы и так далее. Вот здесь важно относиться к этому не с точки зрения эмоций, а с точки зрения холодных расчетов. То есть взять и посчитать, а сколько будет расход на автомобили, связанные с... С содержанием, с обслуживанием, это и страховка, это и налоги, это и непосредственно ремонт, это, ну и сам факт вообще заправлять ее нужно. Если вы покупаете бэушную машину, то это одна история с ремонтом. Если вы покупаете новую машину, то это обязательно, скорее всего, ТО будете проходить и так далее, и так далее. То есть все эти моменты нужно учитывать, а в условиях, такой неопределенности, связанной, которая сейчас есть, с доходами, здесь нужно понимать, а смогу ли я содержать этот свой автомобиль, а смогу ли я все ну, как, как, как говорят, сдюжить, да, смогу ли я все разумно поступить. А Второе, или, так скажем, третье направление, про которое я очень часто слышу, а, а нужно ли покупать квартиру или еще что-нибудь. Мы еще сегодня будем обо всем этом подробнее останавливаться, так что вы не думайте, что в этом и заключается весь суть сегодняшнего выступления. Нет, мы сейчас, так скажем, с вами по верхам, а потом пойдем в углубление. А, а стоит ли покупать жилье и так далее? Друзья, вот те, кто сказал о том, что я планировала, вы большие молодцы. Конечно же, такую крупную покупку, как жилье или тем более в ипотеку, нужно брать только обдуманно. Если вы думаете, размышляете на тему того, что они сохранит ли мне свои сбережения в недвижимости, здесь нужно делать расчет экономики сделки создаете таблицу, где учитываете все расходы по сделке, где учитываете особенность самого жилья, насколько оно инвестиционно привлекательно. И уже дальше, закладывая, возможный, так скажем, вариант перепродажи или продажи, вы уже оцениваете, насколько это выгодно или невыгодно. Потому что очень часто люди берут недвижимость так скажем, необдуманно, то есть на какой-то эмоции, не учитывая о том, что недвижимость требует ремонта, недвижимость требует содержания того же самого. И если даже вы планируете, что как бы «а я точно сдам», вот этот подход не подходит, не, не, не должен применяться. Делайте э, инвестиционный расчет или и расчет экономики сделки в данном случае, и тогда у вас будет э, все гораздо лучше. Если есть какие-то сложности, понятно, что вы знаете, куда писать, да, я вам все бумажки предоставлю, все таблички тоже предоставлю. А что же делать с валютой? Да? Как, как быть? Может, стоит все скупить в одну валюту, вложиться? Я сегодня еще буду на этом останавливаться, вместе с тем сейчас скажу о том, что паниковать никогда не стоит, особенно когда уже, так скажем, произошло падение рубля и взлет других валют по отношению к рублю. Ваша задача сейчас составлять план и думать, какой план мы сейчас будем с вами говорить, как думать и в каком направлении размышлять, мы тоже об этом будем говорить. А стоит ли покупать УФЗ или, может быть, какие-то другие акции компаний? Дело в том, что инвестиции на момент падения, вот как сейчас фондовый рынок падает, это такая прям объективная реальность, разумная, потому что можно смазать момент входа и таким образом получить среднюю стоимость от тех или иных активов. Вместе с тем, если вы до этого не разбирались в инвестициях, у вас нет инвестиционного портфеля, тупо вы не знаете, что покупать, конечно, не стоит это делать бездумно. Обязательно нужно все планировать. И сегодня мы как раз поговорим, как, да, какие шаги нужно применять для того, чтобы спланировать и разумно подойти к покупке. Если мы говорим о штучных каких-то облигациях, не забывайте о том, что у всех облигациях есть такое понятие, как дюрация, это процесс окупаемости той самой облигации, и может ваш доход быть гораздо ниже, чем обозначен изначально в самой бумаге. И этот момент нужно учитывать, и поэтому нельзя покупать без плана, нельзя покупать необдуманно, нужно все считать. В любом случае нужно анализировать. И как же мы будем анализировать? А, вот еще такой вопрос возник. А может быть, вообще скоро все банки рухнут и валюту не будут отдавать? Вот здесь я специально акцентирую внимание на том, что, друзья, вся банковская система построена не просто так. Да? Это не какое-то количество зданий и учреждений, где сидят люди и деньги выдают, и что-то там заполняют в компьютерах. Нет. Банковская система – это огромный механизм, и у нее есть свой жизнеобеспечивающий орган. Это наш регулятор Центробанк. Так вот, системообразующие банки или региональные банки, все остальные, которые не являются системообразующими, у них у всех есть на каждый кредит, так скажем, определенный НЗ, запас прочности. Да? И каждый раз, когда банк выдает кому-то кредит, банк каждый раз анализирует, а что будет, если человек не вернет или компания не вернет. У всех банков есть запас, у всех банков есть определенные резервы. Да, ситуация, которая сложилась на рынке, связанная с кредитными каникулами или еще что-нибудь, она может повлечь какие-то конкретные убытки для конкретных банков, но они тоже не единомоментными, да, они там отложены, так скажем, во времени. Но вместе с тем массово э, ожидать о том, что вот все там э, рухнет, не забывайте о том, что есть запасы внутри самого банка и есть запасы у регулятора центробанка, который будет э, поддерживать жизнедеятельность этой системы. Что же касается, а если валюту отдавать не будут? Друзья, вы знаете, вот давайте по факту, валютной массы очень много в мире в целом. Вот ее очень много вообще вот как таковой, да, денежных знаков. И даже если по какой-то причине, хотя я до сих пор не могу придумать, какая должна быть логика, да, произойдет так, что что-то не будет возвращаться, то будут возвращать по курсу, который действует на момент выдачи. Вместе с тем, еще раз повторюсь, оснований для этого нет денег, вот валютной массы как таковой, ее очень много. Ну и для того, чтобы что-то произошло, это Центробанк должен просто перестать управлять. У нас Центробанк настолько сильный регулятор, то, что он ну, и с запасами, и с возможностями, и с огромным количеством планов B, да, То есть если что-то пойдет не так, что делать? У них есть твой план всегда. Поэтому переживать из-за этого не стоит, и волноваться об этом не стоит. А вот непосредственно начать разбираться и думать стоит, потому что когда мы начинаем с вами метаться, мы начинаем делать больше ошибок. В связи с этим я вам подготовила небольшое упражнение. Я сейчас даже засеку, я выйду в чат опять, и засеку целую минуту. И мы с вами попробуем провести эксперимент. Вот вы видите на слайде цифры от 1 до 40. Вам нужно по порядку найти все цифры. Все цифры от 1 до 40, и как только вы найдете, по порядку в течение минуты уже там 10 секунд прошло, те, кто не успел досчитать хотя бы до 10, уже вряд ли вы успеете, вам нужно написать мне в чате, да, я вижу все цифры от 1 до 40. Я прям все, все понимаю, я все увидел, я все цифры заметил. Я большой молодец или большая я молодец, я красавчик. А тут люди еще продолжают писать, люди боятся государственного дефолта, как в 90-е. Ну, об этом тоже сейчас поговорим. Если вы не успели досчитать сейчас уже 40 секунд, то вы уже не успеете. Учитывая то, что я еще и позже начала, то вряд ли. А как обычно происходит в нашей жизни? Если у нас есть какая-то цель, то обязательно найдутся какие-то люди, которые будут нас отвлекать от этой цели. Да? Родственники будут приходить и просить денег в долг. Друзья, все, друзья, минута вышла, стоп. Я меняю слайд, обратно вернусь на вот наши финансовые цели и вернусь в чат. Расскажите мне, пожалуйста, у кого получилось. Ну, поставьте там единичку. А, вот Александр сразу досчитал. Молодец, Александр. Красавчик. У кого получилось, друзья мои, досчитать все по порядку? Если не получилось, просто напишите минус там. У меня не получилось. У кого получилось, можно написать плюс. У меня получилось. Это, ну, Тимофей, да, Ирина, до 24, ага, хорошо, да, Александр, вот. Те, кто, у кого получилось, те сразу сознаются, а я знаю этот фокус, а я знаю этот прикол. Совершенно верно, здесь действительно есть определенная система в этих расчетах. И Если я вам ее покажу, а сейчас я вам ее покажу, вы поймете, вот она. Видите, все десятки разбиты по секторам, и если знать, в каком секторе какой десяток, то достаточно быстро можно научиться считать от 1 до 40, и хватит даже меньше минуты. И когда мы знаем, по какому нам плану двигаться, мы знаем, что нам нужно делать, у нас общее состояние становится спокойней. Если вы по полю бегаете глазами, это как в жизни, да, друзья мои. Если вы по жизни бегаете и суетитесь там, ой, а может машину купить, ой, а может квартиру купить, ой, а может быть просто валюту вложиться, то отсюда и получается, так скажем, знаете, вот это вот неразбериха. Суета, она мешает. А суета, она дает нам только лишний, так скажем, стресс и не прибавляет нам финансовой стабильности, потому что она просто мешает элементарно даже думать. И как же действовать на самом деле? Будем разбираться. Для того, чтобы... Как распоряжаться своими сбережениями, да? Для достижения всех финансовых целей нужна всегда последовательность, друзья мои. Даже в кризис она особенно важна. Если... То есть если вы вырабатываете определенный план и действуете в соответствии с этим планом, то уже не важно, что будет происходить в мире, вы будете смотреть на себя и смотреть на свои желания, свои эмоции, свои чувства. И уже отсюда вы будете двигаться. Какие же, какая же последовательность должна быть у цели? Конечно же, это краткосрочный резерв. Это та самая финансовая подушка безопасности, которая помогает сейчас очень многим жить. Благодаря ей люди не переживают о том, что упали доходы. Есть деньги, на что купить продукты, рассчитаться по обязательствам и так далее. Защита источника дохода – это подразумевается... Непосредственно защита именно в виде накопительного страхования. Защита основного кормильца, защита от растраты в связи с болезнью или с каким-то несчастным случаем. Потому что накопительное страхование – это тот инструмент, который помогает нам справиться с несгодами, которые вот будут происходить со здоровьем, если что-то идет не так. Второе направление ⁇ основная или долгосрочная цель. Да? То есть это идет задача на что-то накапливать. И мы вначале наполняем первое ведро, оно когда уже переполнено, мы дальше направляем во второе ведро. И оно переполнено, а мы уже дальше начинаем вкладываться в, в инвестиции. Да? То есть самое последнее ведро ⁇ это инвестиции, как свободные деньги, когда закрыты уже финансовые обязательства есть финансовая защита, есть понимание, на что я куплю конкретные цели, какие-то определенные, и я начинаю вкладывать свободные деньги. И как же распорядиться своими сбережениями пошагово? Первое, что нужно сделать, обязательно создать финансовый резерв. Да, это депозит в банке, самое элементарное. Но такой депозит, который позволяет вам туда залезть и забрать деньги без потери процентов и пополнить без потери процентов. Депозиты, которые замораживают ваши деньги, они... На резерв не очень тянут. Они скорее тянут, знаете, как сохранение для покупки цели какой-то. Ну вот человек, например, хочет приобрести автомобиль там, не знаю, летом или вот в конце мая. И он открывает там депозит на один месяц, и туда нельзя заглядывать. Это, это понятно. Он пытается просто сохранить свои сбережения, чтобы как-то какие-то деньги еще на них накапали, потому что у него план стоит по покупке машины чуть позже. Если же это финансовый резерв в текущей ситуации, то это те деньги, которые вы должны иметь возможность спо спокойно прийти и вытащить для того, чтобы пойти и купить продуктов, закрыть какие-то обязательства. Размер депозита – это шестимесячный расход семьи, чтобы жить и закрывать свои платежи. И вот этот момент важный, почему? Потому что в условиях настоящей реальности, если депозит чуть меньше, вот, вот сама, сами запасы чуть меньше, а ситуация длится достаточно долго, то нам сложно бывает быстро восстановиться. Полгода – это тот разбег, когда мы понимаем о том, что вот упали источники доходов, мы можем спокойно подобрать работу, мы можем спокойно выйти на новый уровень доходов или на прежний уровень в течение полугода. При этом сам депозит должен позволять закрывать не только ваши обязательные траты, но и какие-то дополнительные расходы нести, чтобы у вас не было жуткого падения качества жизни, иначе вы будете очень сильно из-за этого стрессовать. Создать финансовую защиту, подобрать полис накопительного страхования жизни. Опять же, почему мы это делаем? Если происходят какие-то несчастные случаи, проблемы со здоровьем, то полис накопительного страхования дает нам возможность обратиться в страховую компанию и получить денежную выплату, на которую мы можем пойти и полечиться. И в противном случае мы должны будем залезать в свой капитал, мы должны будем залезать в свой депозит, мы должны будем опустошать свои запасы. А в тяжелых формах люди продают имущество, возможно, в вашей жизни вы сталкивались с чем-то подобным. Или, там, знаете, как обычно, друзья с друзей, знакомые с знакомых. Что в четвертую очередь? Конечно же, составить список целей или так называемый лучше всего финплан, который вам покажет пошагово, что и когда вы достигаете и за счет чего. И если вы сейчас, например, раздумывали, покупать вам машину или не покупать, то как раз-таки финансовый план вам покажет, а что будет, если вы купите. А как будут дальше складываться ваши финансовые события, если вы сейчас при сохранении того уровня доходов, который есть, приобретаете автомобиль, и дальше что будет происходить? Если вылезает кассовый резерв, вы уже понимаете, кассовый разрыв, вы уже понимаете о том, что, наверное, автомобиль не самая лучшая покупка, потому что я вижу, что вот у меня через только какое-то время будет минус. А качество жизни, соответственно, снижать очень опасно. Да? Это, там как только мы начинаем сильно сокращать расходы, если у нас не патовая ситуация, это во время патовой ситуации можно их сильно сокращать. А если ситуация не патовая, то получается, что вы ну, будете просто чувствовать себя постоянно несчастными, и вы можете сами себе, так скажем, навредить. Когда человек себя очень сильно ограничивает, он потом может еще больше начать тратить. И вот здесь важный момент – соблюдать тот самый баланс. Ну и, конечно, пятое – направлять свободные деньги на инвестиции, создать тот самый диверсифицированный инвестиционный портфель. То есть это пошаговые такие шаги, которые вам помогают действовать ну, благоразумно, не переживать лишний раз о чем-то. Двигаемся дальше. Что же стоит сейчас купить и куда направить деньги? Вот уже заглядываем внутрь каждого инструмента. Высокие траты на продукты – это транжирство, друзья мои. Чтобы вам не казалось, что вы это съедите, потратите там, или там запасы – это хорошо, это в любом случае транжирство. Потому что как только мы начинаем тратить на продукты чуть больше, чем там в прошлом месяце, мы или начинаем выкидывать продукты, которые портятся, или же мы начинаем больше есть. И то, и то нехорошо. Мы все равно потратили больше денег. А ежемесячный доход, который мы получаем, он должен распределяться разумно, и в нем должны оставаться возможности для того, чтобы отложить. А если мы все деньги проели, то, значит, нужно пересматривать систему питания нашу с вами. Если у вас есть кредитные обязательства, то направьте их на досрочное погашение. Вот какие-то части сбережений, не все а часть сбережений можно направить на досрочное погашение. Это снизит вашу нагрузку на бюджет, то есть у вас уже появится свободная сумма денег, которую вы можете направлять дополнительно на накопление. А опять же, когда мы погашаем с вами кредит, у нас фактически уже гарантированный доход в виде вот неоплаченного этого процента. Там, предположим, была у нас ипотека, мы ипотека, ну, допустим, там, по 10 годовых, мы взяли и закрыли досрочно какую-то часть от этой ипотеки. Срок ипотеки сократился, а вот мы сэкономили, мы уже заработали. Поэтому обязательно оценивайте ваши обязательства финансовые и ваши возможности. Если у вас есть возможность что-то досрочно закрыть, Закрываете. Совсем без резерва, конечно, вы себя не оставляете. оставьте себе какой-то запас денег, но при этом м, лучше уж направить деньги на погашение кредита, чем на какие-либо инвестиции. А, и третий момент. Крупные покупки всегда должны быть запролонированы. Если вы хотели купить автомобиль, жилье а, в кредит, то нужно оценивать еще раз все условия по кредиту. И даже просчитайте тот вариант, что ваши доходы снизятся на 20-40%. А, Особенно если вы собственник бизнеса, да, потому что вы видите, ситуация меняется каждый день и непонятно, как дальше будет происходить. Поэтому лучше запланировать, так скажем, худшее, чем надеяться, и надеяться к лучшему, чем запланировать лучшее и не быть готовым к худшему. Лучше у вас будет ситуация, когда у вас есть такой определенный запас прочности, и вы понимаете, что можно сделать. И самое главное, когда вы будете оценивать ипотеку и расходы на жилье, и вот расходы, связанные с покупкой жилья, вы должны понимать о том, что качество жизни не должно теряться. Вот это существенный момент. Очень часто люди вписываются в ипотеку и понимают о том, что чуть ли не 40% от их дохода будет уходить на, кредитные, на арен... ну, вот, кредитные платежи ипотечные. Друзья, вы очень сильно себя ограничиваете. Вы... Это такая ситуация, она... Опасно, опасно тем, что, во-первых, вы будете по сути только и работать на эту ипотеку, и рано или поздно вы сможете, ну, так скажем, вы не сможете не отдыхать, вы не сможете не а, тратить на себя, вы должны будете как-то себя развлечь, потому что отдых – это тоже составляющая здоровья. Мы не можем жить без отпуска, нам нужно это делать, иначе кто будет продуктивно работать, если, а, если все время, ну, кто будет работать продуктивно, если все время, знаете, 24 часа в сутки одно и то же. Должна быть смена картинки как минимум. Хотя бы вот просто, там не знаю, за город на, на дачу выехать и подышать свежим воздухом. Поэтому очень важно, чтобы ваши кредитные обязательства не были, не были с высокой нагрузкой на ваш ежемесячный бюджет. Делайте расчет экономики. И если у вас будут вопросы или вам нужны таблицы, напишите на Елену Собако-Финкульт свой запрос, и мы вам предоставим. Давайте я сейчас вернусь в чат, и вы мне позадаете вопросы вот именно в этом блоке, а я на них отвечу с радостью. Я уже табличку обновила. Я как-то неправильно себе сегодня свет выставила у меня. Так. Так. Если вопросов нет, можете поставить просто в чате. Нет вопросов. Нет. Или цифру. Давайте. Если нет вопросов, ставьте тройку. Если вопросы есть, знак вопроса и пишите вопрос. Везде важен холодный. Ага, Елен, спасибо. Ага, вижу, вижу, троки посыпались. То есть везде важен холодный расчет, друзья мои. Бежать и поддаваться панике – это самое последнее дело, особенно вот в тех условиях, которые сейчас происходят в стране. Ага, спасибо большое. Вижу, что все понятно. Славно. Так. Так. Хорошо, возвращаюсь тогда слайдом. Если какой-то вопрос пропустила, то потом вы его зададите, еще будет у нас возможность. Итак, а что же делать вот в конкретике? Стоит ли хранить деньги в валюте, если да, то в какой? По сути, хранение денег в валюте как в таковой, как в инвестициях, это не самая разумная история. Почему? Потому что любая валюта имеет, так скажем, порог инфляции. И для того, чтобы сохранить сбережения в деньгах, разумнее всего, конечно, их вкладывать в какие-то объективные, так скажем, виды инвестиций, это наподобие там, акций, облигаций и так далее. А вот хранение самих в самой валюте, как в идее, в инвестиции, это чревато тем, что там тоже инфляция съедает все сбережения. Поэтому если мы и говорим о хранении в чем-то, то мы говорим о хранении части финансового резерва в той или иной валюте. Вот есть у нас подушка безопасности, финансовый резерв на полгода. Часть денег мы направляем в рубли, это как минимум на 2-3 месяца. Почему? Потому что все события, которые могут произойти, когда резко понадобятся какие-то деньги, они в основном упираются в размер двух-трехмесячных наших доходов. А остальная часть резерва уже хранится в разных валютах, которым вы доверяете, склонны и так далее. Это не обязательно евро и доллар, Это может быть, не знаю, швейцарские франки, английские фунты. Это то, что вам внутренне просто, ну, так скажем, близко по какой-то причине. А может, вы там чаще бываете, и поэтому вы туда так там храните вот в этом деньги, в этой, в этой виде, в этой стране. И что важно помнить? Опять же, любая э, валюта подвержена инфляции. И категорически нельзя единовременно на все, э, во время паники скупать на все сбережения э, ту или иную валюту. Почему? Потому что, первое, вы теряете на курсе и на комиссиях. Э, и здесь даже вот вы можете просто посчитать, э, как сильно взвинчивают уже банковские э, э, пункты и обменные пункты валюты, расходы, связанные с этим. И, конечно же, покупаем мы только на свободные, нельзя покупать на все. Почему? Потому что если вы на эти деньги рассчитывали, ведь как будет дальше, никто не может сказать, что там будет дальше. Как, как бы нет никаких гарантий, никто не даст гарантии. Если кто-то дает гарантии, значит, человек вас обманывает зачастую. Есть перспективы разные, есть как перспектива того, что доллар может взлететь до 100 или быть 100, стоить 100, так и есть перспективы того, что центральный банк или регулятор, или правительство вмешается в этот процесс и будет сдерживание. Вы поймите о том, что как будут действовать наши политические силы, мы на сегодняшний момент не можем знать, не можем гарантировать. Поэтому мы должны отвечать только за себя. А за себя, значит, у меня должен быть запас в рублях, потому что мне нужно, предположим, купить продукты. Я же не буду каждый раз в обменник бежать, чтобы из валюты вытащить рубли. И таким образом я же потеряю на конвертации. Я могу не только потерять на курсе, я, а потому что он может пойти вниз в любой момент, никто не знает, но и потерять именно вот на курсе как таковом. Если у вас, так скажем, есть финансовый резерв, он у вас большой, и это не, не те деньги, на которые вы рассчитываете в ближайший год, и вам хотелось бы создавать резерв в трех валютах, то как минимум это нужно делать постепенно и по чуть-чуть. Таким образом вы будете размывать точку входа да, в ту или иную валюту. То есть все те, кто изначально занимается вот финансовой грамотностью, они создают свой финансовый резерв не единовременно. Они его создают постепенно. Каждый раз по чуть-чуть где-то что-то прикупая, и вот у меня уже вот здесь. И там что-то я купила там за 80, а что-то я купил за 60, и вот средняя цена покупки такая-то. Но это не те деньги, на которые человек будет обращать внимание в ближайший год как минимум. Это деньги, которые будут лежать. И человек это понимает. Если у вас есть основания или там перспектива трат этой суммы, то тогда тем более не стоит прыгать, не стоит бежать, потому что вы на конвертации больше потеряете. Если есть вопросы по этой теме, то можете их задать. Я сейчас вернусь в чат, и вы можете мне спросить. Как вариант, можно валюту покупать не в банке, а сразу на бирже? Тогда можно избежать банковской накрутки. Но это... Шаг, как вы абсолютно верно говорите, нужно считать. Конечно, если у вас есть брокерский счет, никто не говорит про покупку через обменник. Это безусловно. Если есть депозит, но нет страховки жизни, можно ли заняться инвестициями? Светлана, смотрите, здесь ведь вопрос именно в этом заключается, что вот у меня есть финансовый резерв. Я хочу пойти заняться инвестициями. Какова вероятность того, что может произойти какой-то несчастный случай? Какова вероятность того, что могут понадобиться деньги на здоровье, на лечение? И если, там, ну, не знаю, какой анамнез, связанный с, там, с такими существенными заболеваниями, их называют смертельно опасными. СОС, смертельно опасные заболевания. И вот отсюда мы как раз и исходим. И если вероятность, действительно, никто же от этого не застрахован. Пока нет страховки, никто от этого не застрахован. И в этом вся аллегория. И, соответственно, если, не дай бог, что-то подобное случится, что я буду делать? Я буду вытаскивать деньги из всех резервов для того, чтобы пойти и полечиться. Я буду спасать себя или своих близких. Тут зависит от того... Ну, конечно, желательно страхование иметь, то есть у меня застрахованы все, я, муж и дети. И, соответственно, я четко понимаю, если что-то происходит, какие-то неприятности, вот деньги, я залезу в свой депозит, потрачусь, но я подам документы в страховую компанию, получу выплату и пополню свой депозит обратно. Не нужно продавать имущество, не нужно фиксировать убыток. А вдруг вот сейчас, представляете, не дай бог, что-то произойдет, а произошел кризис и фондовый рынок рухнул. Все, уже человек, которого, которому нужны срочно деньги, он фиксирует убыток, он выводит, он купил там по одной цене акции-облигации, и фиксируется и выводит их. Поэтому подумайте внимательно. Так, а можно ли получить шаблон финплана? Ну, Максим, теоретически можно, конечно. Вы запрос напишите, там уже вам расскажем путь, как у нас финплан можно получить. Почему рубль падает, если Америка печатает большое количество долларов? Или Россия тоже печатает рубли? Ирина... Стоимость, стоимость валюты зависит не только от того, что увеличивается денежная масса. То есть, то есть то, о чем вы говорите, это называется увеличением денежной массы и, так скажем, скажем искусственной инфляции, да? когда увеличивается определенное количество денежных знаков в штуках. Да? А стоимость валюты очень во многом зависит и от того, на чем зарабатывает страна в целом, вы знаете, что мы зарабатываем на ресурсах, да, на продаже. И, конечно же, от внешней политики, в частности, от санкций. Экономика страны нашей, в частности, сдерживается наличием санкций. А, так. Так. А как застраховать жизнь? А, так. А, есть ли смысл хранить деньги на вкладе сейчас? Так. Сколько примерно стоит накопительное страхование, от чего зависит и как застраховать жизнь? Вот так объединила два вопроса. В одном страховку всегда подбирают индивидуально. Есть профессиональные страховые агенты, которые существуют на рынке. И я всегда рекомендую сравнивать. То есть не в одну страховую компанию идти, а в несколько. И взять одинаковые условия и всем раздать, и посмотреть. Стоимость страховки зависит от того, какие вы риски хотите там застраховать и зависит от того, сколько вы хотите накопить. И, конечно, от вашего физического и финансового состояния в том плане, что мужчины дороже по страховым программам идут, потому что считается, что у них смертность выше, и, соответственно, все страховые взносы у них чуть-чуть подороже. Женщины чуть-чуть подешевле. А возраст очень многое зависит. То есть если страховаться там до 30, то это одна цена. После 30 это уже другая цена. То есть тарифы меняются в зависимости от ваших условий, от ваших потребностей. Но опять же, вы можете написать на Елена Собака Финкульт и э, э, запрос, и мы, э, я помогу ответить. То есть я могу смогу точечно что-то сказать. Так... Сколько примерно ответила? А, так, есть ли смысл хранить деньги на вкладе, там проценты маленькие, или пусть дома лежат? А, Жан, вот честно, у меня есть валютные депозиты, и они у меня лежат в банке. Почему? Потому что, а, во-первых, это хоть какое-то снижение инфляции, это раз, и это те деньги, на которые я не планирую вкладывать в инвестиционные инструменты. Это тот самый финансовый резерв в валюте. Если пойдет что-то не так, если закончится рублевый запас, то я буду обращаться к нему, буду фиксировать и выводить. На сегодняшний момент пока нет этой потребности. Так, открыть счет ИИС на три года. Нужно ли в период кризиса уводить оттуда деньги и закрывать счет, если идет минус в деньгах? Наоборот, Анна, если у вас уже открыт индивидуальный инвестиционный счет, то и у вас куплены какие-то активы, то вам нужно понять, что за активы у вас куплены, и нужно сделать сбалансировку. То есть вам нужно просто сбалансировать ваш портфель. Тем более, что... А если это все обратно отрастет? Вы же не можете знать, как будет двигаться рынок? Я, честно, не могу сказать, что у вас конкретно куплено. Если у вас, там, например, голубые фишки куплены, там акции «Газпрома», «Сбербанка» и других им подобных, то, вы знаете, это компании, которые уже не один финансовый кризис пережили. И, например, после кризиса там, 2008 года «Сбербанк», по-моему, за год восстановил свои позиции и даже перерос. То есть это момент такой, очень все должно быть спланировано, точно нельзя действовать на панике. Если вы сейчас выведете, вы зафиксируете свой убыток. Эти денежные средства у вас были, наверное, на долгосрочной основе вложены, как минимум на три года. Вы, наверное, планировали налоговый вычет получать. Соответственно, вы сейчас можете, и если вы будете выводить раньше срока, вы, во-первых, теряете право на налоговый вычет, а, это раз, а во-вторых, вы фиксируете для себя гарантированный убыток. Где застрахованы, в какой компании, по какому пакету? Светлана, я, честно, просто не имею права сейчас сказать, вы напишите, я с радостью отвечу, я не скрываю, да? то есть я на своих страницах всегда об этом рассказываю. А, просто пишите запросы, а то меня потом будут ругать коллеги. Итак, друзья, я уже вернулась обратно в слайды, сейчас я чат не вижу, и так как у нас начались вопросы, связанные с инвестициями, мы вот как раз плавно переходим, какие же шаги должны мы делать, так называемые первые шаги разумного инвестора. И первое, что мы должны понимать о том, что вкладывать в акции и облигации в период там, падения фондового рынка, это, конечно же, в дальнейшем там, выиграть, заработать и так далее. Почему? Потому что если вы разумно подобрали инвестиционный портфель, вы разумно выбрали активы в него, они сбалансированы, то, как показывает историческая практика, голубые фишки, они склонны к росту обратно, они склонны к восстановлению, они склонны к возврату к своим позициям. Но важно помнить о том, что все инвестиционные инструменты подразделяются на надежные, депозиты, ОФЗ, недвижимость, золотые инвестиционные монеты и прочее, ликвидные, акции голубых фишек, облигации голубых фишек, ETF и прочее, и доходные, мусорные облигации, акции компаний второго, третьего эшелона, закрытые пифы и прямые инвестиции – Это направление денег в свой работающий бизнес. Если вы разбираетесь в своем бизнесе, вы можете взять денежную сумму и вложить в него. Но а, в этом вся фишка, что когда это ваш бизнес, когда он работает, и вы понимаете, вы видите риски, вы знаете, сколько вы можете заработать сверху. Если вы не понимаете, не разбираетесь, то а, не нужно вкладываться в чужой бизнес или в новое направление. Это может привести к убытку, и вы просто потеряете эти деньги. Только разумные шаги должны быть. Второй момент. Изучить риски в инвестировании и избегать вложения вот, собственно, в рисковые инструменты. Помните, что не бывает надежных и доходных инструментов. Если вам обещают высокий доход, то это значит высокий риск потери вложений. И не забывайте о том, что между, перед вами может быть вообще финансовая пирамида. Они сейчас очень сильно маскируются, у них огромное количество ширм создается. Например, там помните, да, громкая пирамида кэшбери, которая выдавала себя за микрофинансовую организацию. По сути, это была пирамида. Обязательно выбрать брокера по критериям надежности и сравнивать тарифы. То есть не нужно бежать к первому попавшемуся брокеру, взять и проанализировать, какие активы у брокера, кто учредитель. Посмотреть финансовую отчетность или хотя бы как минимум запросить. Запросить аудиторское заключение. Ну и далее создать инвестиционный портфель в разных классах активов и диверсифицированный по разным отраслям рынка. Это как раз-таки позволит вам сбалансировать любые э, перипетии, связанные с фондовым рынком. То есть э, в чем заключается баланс инвестиционного портфеля? Если вы купите в свой инвестиционный портфель э, «Газпром», Лукойл и «Роснефть», то при падении цен на нефть ваш портфель пойдет вниз. Почему? Потому что это один сектор. Это нефтегазовый сектор, и цены, цены на нефть будут очень сильно сказываться на состоянии этих компаний и, соответственно, на стоимости их акций. Это, а если вы приобретете, предположим, из разных отраслей, например, «Газпром» и, там, не знаю, какой-нибудь акции IT-компаний, ну, допустим, «Яндекса», то... Упал цены на нефть, скорее всего, Газпром, «Газпром» просядет. А вот повлияет ли это на акции «Яндекса», да кто ж его знает. Маловероятно, что это сильно повлияет. Скорее всего, это, так скажем, низкая корреляция или даже, может быть, будет в чем-то отрицательное. Но, скорее всего, там просто нет ее. Поэтому очень важно смотреть на ваш портфель и делать его сбалансированным. И вот там девушка спрашивала, а что же мне делать? В первую очередь загляните, что у вас в портфеле, оцените, а как можно сделать баланс, а как можно что-то, имеет смысл докупить, можно сделать его более стабильным, что-то еще сделать и как-то иначе. Потому что зафиксировать убыток и вывести, да, можно, но смысл, вы зафиксировали убыток, а если дальше все отрастет обратно, фондовый рынок склонен восстанавливаться, он на то, почему его и считают рисковым, рисковой историей, да, вот инвестиции, это всегда... Такой немножечко азарт есть. Что нельзя делать абсолютно точно? Нельзя инвестировать на заемные деньги. Доходы, которые вы можете не получить, а расходы уже будут гарантированы. Никогда не вписывайтесь в заемные, не инвестируйте с плечом, если вы не являетесь профессиональным трейдером. Не инвестируйте на единственные деньги. Опять же, мы вкладываем только свободные. Если вы на эти деньги рассчитываете, вы хотели купить что-то, или же вам просто не на что жить, не надо бежать и вкладывать в инвестиционные инструменты, потому что возникнет ситуация, что вам эти деньги понадобятся, и вы будете фиксировать, так скажем, можно зафиксировать убыток, потому что вот вы резко туда залезли. Если у вас есть кредиты, лучше направляйте на закрытие кредитов, а потом уже деньги на инвестиции. Инвестировать только свободные. У вас должен быть финансовый резерв и, конечно же, защита. Да? Потому что если мы живем без защиты, то мы вынуждены будем направлять сбережения в свое здоровье. Не вкладывайтесь в рисковые инвестиции. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. Ваша задача не рисковать тем, что есть. Ну и, конечно, если у вас остались вопросы, вы можете мне задавать их на почту. А я возвращаюсь к вам для того, чтобы ответить на текущие вопросы. То есть это у нас уже завершающая часть. Так, привет. Все вопросы можно в личку. Миша какой молодец. Быстренько начинает продавать свои услуги. Так, валютные вклады могут заморозить... А, а, а, так, а, <соспожонные> а, а, так, валютные вклады могут заморозить, разве нет? И когда вы просто так, форс их не снимете, безопасно ли в нынешней ситуации хранить валюту дома? Речь не о миллионах долларов, а о десятках тысяч, например. Светлана, еще раз оснований для заморозки валютных кладов а, по настоящий момент нет. То есть а, я знаю о том, что очень много людей, которые говорят о том, что вот, денег не хватает, банки сейчас начнут замораживать, не будут выдавать. Вы поймите о том, что а, ну, как бы банковский сектор, он был создан на определенных, на определенных условиях. И он, а, финансируется с нескольких сторон и поддерживается с нескольких сторон. Основание для того, чтобы вам банки не выдавали деньги, это основание для подрыва вообще банковской системы в целом. И как только это будет происходить, то вы понимаете о том, что банковская система тогда может вот точно рухнуть. На сегодняшний момент оснований для того, чтобы банковская система обрушилась, ее нет. У нас не меняется страна, у нас просто очередной финансовый кризис, который уже мы проживали там в 2008 году. Просто многие из другого места растут. Ну и накладка еще идет из-за пандемии. Есть всегда у каждого банка план «Б». И любая ситуация, которая происходит на рынке, она так или иначе спасается или с внутренними резервами банка, или она спасается регулятором центробанком. Я, я, честно, я каждый раз, когда слышу такие э, вот утверждения о том, что все, сейчас заморозит, так почему должны заморозить ответьте мне. Вот какое основание должно быть для того, чтобы правительство и Центробанк принял такое решение, не выдаем вклады, что у, у государства огромное количество резервов для того, чтобы закрыть какие-то свои финансовые вопросы и чтобы направить. Ну, то есть на сегодняшний момент у всех есть план «Б», у всех и центробанка, и у каждого банка внутри, и, у, и планы у государства в целом. Будут действовать по плану «Б». Это когда будут помогать непосредственной системе жить и работать, потому что обрушать внутри страны свою же банковскую систему, но это значит лишиться полностью доверия и власти. А чем опасность нарваться на не очень надежного брокера? Ведь ценные бумаги, которые мы покупаем, фиксируются в депозитарии, то есть наши ценные бумаги находятся не у брокера. Какая разница, насколько этот брокер надежен? Елена, вы рассуждаете как опытный финансовый консультант. Вы рассуждаете как человек, который не пойдет к брокеру, который, так скажем, не имеет лицензии. А, К сожалению, в практике очень часто сталкиваются, что люди начинают доверять красивым картинкам на сайте, они а проверяют наличие лицензии на брокерскую деятельность. И только у брокера с лицензией есть, конечно же, работа и с депозитарием, и так далее. Но очень часто люди направляют деньги, уверь, будучи уверенным, что они направляют брокеру, они направляют просто в Шарашкину контору. Смысл именно в этом. Проверьте, что перед вами стоит брокер, а не Шарашкина контора. Стоит ли покупать ИИС на ОФЗ? Если у вас был в этом план, почему нет? Ведь э, на сегодняшний момент э, ситуация, связанная с, э, с фондовым рынком, благоприятная, то, что можно зайти подешевле, а, если делать это регулярно, то можно хорошо заработать в будущем, когда будут э, возможности восстановления. А индивидуальный инвестиционный счет еще и дает вам возможность возврата налогового вычета. Самое главное, чтобы это не были ваши последние деньги, и чтобы это была... Конечно же, возможность, чтобы это были свободные деньги, и чтобы это все было сбалансировано. Как правильно закрыть кредит, срок выплаты уменьшить? Руслан, зависит от вашей финансовой ситуации, от вашего желания. Если вы хотите... Вообще в любом кредит, при погашении кредита, если вы выбираете уменьшение срока кредита, вы снижаете объем процентов которые вы оплачиваете банку почему чем меньше я пользуюсь долгом тем меньше я процент плачу сумму в массе не сумму процентов не ставку а вот именно в массе процентов я меньше заплачу потому что меньше периодом пользовался если же я хочу снизить нагрузку на свой финансовый бюджет то нужно уменьшать финансовый платеж ежемесячный тогда относительно с того момента, как я взял, я, конечно, меньше процентов заплачу, но чуть больше процентов заплачу, чем если бы я сократил срок кредитования. Надеюсь, я ответила. Где конкретно искать отзывы и характеристики брокера сайта-регистры? Вы можете написать запрос, мы вам скинем таблицу. А, надежности... А, зачем? 10 апреля, друзья мои, 10 апреля я буду вести семинар на тему «Как избежать мошенников всех властей». И 10 апреля в 11 я буду как раз-таки давать эту информацию, какие критерии надежности нужно проверять у любой компании, не только у брокеров. Планировала что-то делать с ипотекой. Мой банк понизит ставку в связи со снижением ключевой, отказался. Обратилась в другие банки и почти дошла до сделки по рефинансированию. Но сейчас, с 31 марта, многие банки поголовно изменили условия в сторону увеличения ставок и ужесточение условий. Действительно ли нет никаких путей, чтобы заключиться по первоначальным условиям или договориться с текущим банком о реструктуризации? Спасибо. Эльвир, конечно, есть условия о договориться о реструктуризации. Запись вчерашнего вы можете посмотреть. Опять же, направьте запрос просто на почту, я вам скину ссылку или же она на канале YouTube представлена, это первый момент. Второй момент, нужно считать, вообще перед любой реструктуризацией и любой ситуации нужно считать, если у вас упали на сегодняшний момент доходы на 30%, то вы вправе требовать кредитных каникул и как раз-таки снижать ежемесячный платеж или же просить отсрочку. Реструктуризация – это та ситуация, при которой вы хотите пересмотреть условия договора банковского в целом. И если вдруг вам банк отказывает, то вас никто не запрещает пойти в суд. Это же тоже возможно, и через суд просить. На сегодняшний момент утверждать, а можно ли на старых условиях с банком подписаться, которые банк там рекламировал, зависит от того, на каких условиях все это было. Если это был просто предварительный расчет, то, скорее всего, банк уже передумал, и вернуться, к сожалению, нельзя будет, потому что, раз они все поменяли, то они все поменяли основательно. И здесь именно логика в том, чтобы сейчас решить финансовую ситуацию максимально выгодно для себя. Не факт, что реструктуризация будет для вас выгодной, нужно сделать расчет, потому что в рамках ипотеки вы же должны будете заново проводить оценку, вы же должны будете заново страховаться, и это тоже нужно учитывать. Какой ваш прогноз на цены на недвижимость в СПБ и пригороде? Как бы не хотелось бы давать прогнозы в рамках сегодняшней встречи, потому что здесь есть нюансы определенные. То есть, ну, я могу считать так, могут а там специалисты. Знаете, давайте так отвечу. Сколько специалистов, столько и мнений. В связи с тем, что сейчас э, паника происходит, паника происходит везде. Э, золото стоит неимоверных денег, недвижимость стоит невероятных денег, как и валюта тоже, да? Поэтому э, утверждать о том, что цены на недвижимость будут расти, у меня большие сомнения, потому что люди больше зарабатывать не станут. То, что сейчас недвижимость растет, она растет из-за спроса, потому что люди боятся и бегут туда, вкладывают. Рано или поздно все равно спрос закончится. Доходы у людей быстро не восстановятся. Вероятность того, что э, недвижимость будет продолжать расти, она тоже невысока. То есть здесь вопрос такой, очень скользкий. Елена, скажите, ипотека оформлена на меня для старшего сына. У него э, маленькая белая зарплата, платит сам. У младшего сына тоже есть объект в ипотеке. Оба ждут срока сдачи, чтобы сдавать в аренду и погашать, возможно, досрочно. Хочу в дальнейшем все-таки переоформить объект с меня на сына. Мне помогать сыновьям погашать досрочно имеющимися деньгами или продолжать накапливать, чтобы приобрести еще один объект под аренду, когда сыновья получат собственность свою, и мне не нужно будет их подстраховывать. Непонятно, как поступить. У меня же уже есть два личных объекта в аренде. Хочется приумножать. А, Ирина, я так понимаю, что в первую очередь ваш вопрос касается того, что э, как, бы, э, как, как мне поступить именно связанные в отношениях с детьми и с собой. Да? То есть если что-то у детей пойдет не так, я по-любому буду подключаться, не смогу остаться в стороне. Но с другой стороны и себя тоже не хочется обидеть. Я бы здесь расписала финансовый план и составила это как финансовые цели оценила бы, что для себя важнее. Я, конечно, всегда рекомендую защищать свои интересы, потому что, потому что одно дело дать рыбу, а другое дело дать удочку. Вы уже предоставили удочку вашим сыновьям, и они прекрасно справляются. Они у вас уже большие молодцы. Вместе с тем вы должны... Ну вот знаете, я как бы... Вот давайте я про себя буду говорить, почему я благодарна своим родителям. В первую очередь, потому что, несмотря на то, что им обоим 67, они скоро там будет даже 68, они до сих пор продолжают сохранять трезвость ума, ясность и работоспособность. Я свои деньги не вкладываю, и меня, я за это им безумно благодарна. У них у каждого есть свой запас, свой резерв, свой источник дополнительного дохода, который позволяет им не вешать проблемы на ребенка. Я на самом деле в своей жизни также стремлюсь, чтобы у меня были свои резервы, запасы, чтобы я свои проблемы не вешала на детей, когда они подрастут, чтобы я сама решала. А уже максимально они справятся со своей жизнью. В вашей ситуации, я думаю, что вам нужно просто сделать расчет в виде финансового плана, записать это все как цели и рассчитать, что для вас важнее, что для вас выгоднее. А, так какой прогноз по ценам на недвижимость, я уже уже ответила. Логично, что она должна дорожать, но при уменьшении покупательской она должна дешеветь. Почему логично, что она должна дорожать? Она сейчас уже стоит невероятно дорого, потому что, учитывая, учитывая финансовую ситуацию на рынке, о том, что все бегут и прячут деньги в надежные инструменты, а недвижимость, золотые инвестиционные монеты – это у нас надежный инструмент. Оно кстати, тоже считается одним из видов надежных инвестиций, но только туда никто не бежит. А золото и недвижимость – это один из видов. И здесь вопрос о том, насколько сейчас рынок раздут, насколько из-за спроса ценники взвинчиваются поэтому все относительно. А зачем чем занимается теперь Роман? Роман? Роман занимается своей жизнью. Ваш взгляд на ситуацию с ОПЕК. Как думаете, что нас ждет? Пройдет ли сделка и что будет на валютном рынке? Прогноз остановления по рублю. Светлан, рынок будет колебаться, да? Ты сказала, не я, а гораздо люди умнее меня. И я могу только это подтвердить, что рынок будет колебаться. Мы, мы, мы знаем с вами только факты. Мы знаем о том, что э, стоимость нефти э, очень сильно зависит от э, сделки и вообще от вопроса переговоров, насколько будет сдерживаться добыча э, нефти. Мы знаем о том, что в Соединенных Штатах э, цена мировая на нефть, которая сейчас существует... Э, выводит в банкротство э, сланцы, добытчиков сланцевой нефти, потому что там себестоимость по добыче иная. И отсюда, э, и отсюда как раз-таки идет вот э, этот момент, в, э, который будет решен в четверг. Если договорятся, то цена э, будет подрастать. Не договорятся, посмотрим, как дальше будет складываться. Очень многое зависит на слухов. Вы не представляете, какое огромное количество стоимости чего-либо и вот вообще вот динамики какой-либо зависит от слухов. Я помню, когда я в 2008 году в нефтянке работала, а, как раз, и у нас, <coughs> мы же все там ждали, ну, до 28, там 6 7 а 2008 это уже там все как раз начало, первый кризис мы случился, столкнулись, да. Мы же все очень ждали, что Китай начнет покупать со страшными объемами нефтянку. И только на одних этих слухах, слухах нефть росла невероятных темпами. А потом, кризис восьмого года, и уже приходит понимание, что тебя да, ничего особо там покупать не планирует, и нужно как-то самим цены регулировать, реальность какую-то приводить. Поэтому поживем-увидим, самое главное, думайте о себе, возвращайтесь на себя, а что для меня это будет значить, а я-то как здесь каким сбоком, я же все равно там как работала, так и буду работать, как планировала там что-то купить, так и планирую, я же планировала съездить отдохнуть, так и планирую, вот все про себя. Серебро, как инструмент, сейчас актуален. Как и любой металл, тоже подвержен очень сильной спекуляции. А спекуляция – это говорит о завышенных ценах. То есть не вопрос, можно выбрать там серебро или же золото, или палладий, но помните о том, что, как любой металл, они сейчас в такой же динамике, очень высокой. Да? Друзья, я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Поставьте мне в чате плюс, будем прощаться. Если вопросы еще остались, то вот пишите. И предлагаю всем встретиться 10 апреля в 11 утра. Так. Так, Александр, спасибо. Александр, все. Вопросов нет вроде у Александра. Угу. Пожалуйста, Светлана, я надеюсь, я вам ответила. Так, так, а завтра будет, завтра будут, конечно, выступления других спикеров, темы можно будет посмотреть, я думаю, что сейчас Павел скинет ссылку с темами, завтра с другими спикерами. Огромное спасибо, очень хороший вебинар. Елена, пожалуйста, рада, что вам понравилось. Как всегда, коротко и ясно. Вот, кстати, Жанна, вы знаете, то, что коротко, это не всегда. Я же словоблуд, я же люблю поговорить. Благодарю, благодарю, да, спасибо. Спасибо, друзья, я рада, что вы остались довольны. И мне приятно, что я действительно учусь сокращать свои выступления. А то обычно у меня как начинает «эх, дай только поговорить». Эрик, я рада, что вам понравилось. Я прелесть. Спасибо большое. Вывод один. Нужно к вам за составлением плана. Да можете просто книжки прочитать. «Деньги есть всегда» книжка, автор Романа Оргашоков. «Инвестиции без риска» моя книга. Книга Ромы доступна там в любом книжном магазине. А, интернет-магазине, да, учитывая, что сейчас все сокрыто. Интернет-магазине. А мою книгу можно купить на Литрес в электронном виде. Типография пока задерживает печать, но должны уже скоро отгрузку сделать. Спасибо, ипотеки детей закроем. Так, хорошо. Все, друзья мои. Ну, соответственно, до 10 числа, если кому-то что-то еще осталось важно, нужно, интересно и хотелось бы подробнее узнать, не забывайте, что со мной можно общаться в социальных сетях, группа ВКонтакте или Инстаграм. Можно туда тоже писать свои сообщения, запросы и, конечно же, буду отвечать на них. Спасибо вам большое, действительно злободневный вебинар, надеюсь, что я рада. Спасибо вам большое, что были со мной.